Дископ? на чемпионат очень нужен, потому что, ну, даже девушки, я разговаривал практически с каждой, Каждый, каждая бы хотела играть в Украине, вот, то есть, э, вопрос только, на, ну, естественно, как обычно, вопрос о финансах, вот, тем не менее, есть пару клубов, где э, есть деньги, есть девушки играют в Украине, но жалко, что очень мало этих клубов, и то, что я говорил, женский баскетбол, ну, он очень эмоциональный. есть, действительно, люди бы шли, смотрели, тем более, э, Наши девушки самые красивые, это могу точно сказать, вот, честно, мне <смех> есть с кем сравнивать, вот, поэтому и он сейчас становится все более и более зрелищный баскетбол. Вот, если же идет речь о чемпионате, который закончился в марте месяца, ну, понятно, я разговаривал практически с девчонками, которые выступали в, Ки... в украинских клубах, и мы говорили о том, чтобы они, во всяком случае, держали физическую форму, чтобы приехали подготовленные, чтобы можно было заняться больше тактикой, взаимодействиями. Вот, тем не менее, практически все, с кем я разговаривал, все приехали в более-менее хорошей форме. Вот, у нас был месяц, чуть больше месяца, поэтому мы успели привести команду на ровный уровень. Понятно, что некоторые девушки приехали, некоторые чемпионаты заканчивались позже, то есть они приехали, им надо было чуть дать отдохнуть. Те, которые в марте закончили, им надо немножко было больше дать нагрузки. И так, чтобы привести команду к одинаковому уровню на первые игры квалификационного раунда. Хотел бы поблагодарить Владимира Холпова. Он был ответственен за подготовку команды. Вот, то есть физическая форма показала, что даже если мы где-то и проигрывали какие-то моменты игры, то удерживая высокий темп до конца игры и большую ротацию игроков, нам удавалось переломить ход встречи. И вот так было из Финляндии, так было из Германии. Чуть-чуть не хватило нам в последней игре. Черногории. Тем не менее, на очень высоком команда подошла к квалификационному раунду на хорошем, в хорошем физическом состоянии.